Приветствую, уважаемые зрители! Вы снова на канале Добыча Серега. Рад вас видеть! И сегодня я расскажу про капканы СОАЗ, а именно тайка номер три, буду рассказывать не то, что как ими пользоваться или еще что-то, а именно о явных и видимых недостатках, когда еще даже ими я не пользовался. Они просто настолько видны и банальны, что. Блин, ну я не знаю, ребят, кто их производит, на кого их и для чего вы их делаете. Немножко предыстория. Я пользовался всегда проходными нажимными капканами кировскими. И тут как бы хваленный СУАЗ решил купить. Не знаю почему. У меня был в Инстаграме их профиль. Зашел и купил тайгу номер три. В планах э, на лесу. Тайга номер два мне показался немножко маловат. По диаметру я смотрю характеристики решил взять номер три почему именно я взял при том 20 штук что мне способствовало взять их потому что смотрю в марте начали повышаться цены на все зашел к ним и написано что до 14 марта у них старая цена после 14 в связи с подорожанием на металл они повысят цену там до 15 процентов 20 не помню и я вот решил купить хотел давно но я хотел я не знаю, как неправильно, на что ли, или сайт, то есть, ну, кировские капканы, то есть, с двумя пружинами такими нажимными, то есть, он раскладывается. Он бывает даже, если ввести в интернете, капкан на лицо номер два, он в основном сразу и выскочит. Вот, то есть, те капканы мне очень нравятся, сейчас вот у меня просто, я не в том месте, не могу их показать, то есть, служат верой и правдой. Хорошие капканы, единственное, как бы, ну, проблема тоже с насторожкой, но там дело пятиминутное, даже секундное дело. Берете плоскогубцы, зажимаете немножко ушки и все, и, в принципе, также работает. Ну, бывает, если что-то попалось вам, то, понятно, там она может погнуться, не погнуться, но ее можно выпереть. Ой, что хочу сказать про эти капканы. Сейчас я их распакую и покажу вам недостатки, которые прям вообще меня убили. Реально убили, ну, как просто обычного человека, как мужика. Распаковываем. Наверное, что самое лучшее здесь, это коробка здесь, а не сами капканы. Так, сейчас я их распакую. Ну вот, собственно, сами тяпаны. в таком виде их здесь 20 штук. То есть они Ой, в пленке. Вот, в такой, то есть, ну, пленка немногоразовая, одноразовая. То есть просто запакованы. Сейчас я вам найду У меня здесь есть танцы и скажу сколько они стоят 190 рублей брал 20 штук 3 800 3 800 и еще на 700 рублей доставка то есть вот, не рекламирую так Нахер она нужна, я ее выкину. Вот. Лучше кировские брать. Суть такая. У меня здесь есть открытый где-то капканчик. Я его открыл. Вот. Капканчик. Сейчас расскажу про него и покажу поближе плюсы минусы смотрим короче насчет пружин пружины не спорю пружины прям мощные хорошие то есть прям классные то есть мне прям пружины понравились то есть это вот прям единственный плюс который здесь есть то есть само качество исполнения капкана тоже хорошее то есть нет такого что прям вот я был чем-то недоволен то есть само по себе Исполнение офигенное. То есть видно, что на ЧПУ-станке сделано, скорее всего, то есть все ровненько, все гладенько, все прикольно. Но вот теперь начнем прям с видимых таких недостатков. Вот смотрим. Видно, что здесь точная сварка. Да, вот здесь точная сварка. Вот здесь точно сварка. Но блин, производители, вот просто вот чисто эстетически, вот как вот мужик, вот смотришь, да? Вот вы здесь приварили, да, типа как вот, ну для надежности. Но блин, почему нельзя полностью шов сделать, да, нормальный шов? Видно, что варили просто тяпля, то есть это даже как-то я не знаю, там бульк, то есть какую-то каплю капнули и все, она даже кривая, неровная, то есть по ней постучи, она отвалится. То есть, почему нельзя ровненький шов красивый сделать? Просто какие-то капли. Они даже не симметричные. Я не знаю, я человек, который люблю симметрию, просто хреневая вообще. Как можно так сделать? Ладно. Сама насторожка вот, офигенная. То есть, большая. Здесь тоже. То есть, точная сварка. Вот она. Вот мы видим. Но, опять же, можно было посильнее приварить и можно было бы вот этот флажок подальше сделать и как бы наварить его. Тоже минус. Хер бы с ним. Ну вот смотрите, теперь вот на это исполнение. Я бы вот на все глаза еще закрыл. Но вот на это я, конечно, не знаю как. Вот смотрим. Я сейчас. Фокусировку сделаю. Какая-то маленькая сопля. Непонятно из чего и как. То есть, смотрите, маленький, тоненький там. Ну не знаю сколько, миллиметра три, наверное. Вот. Вот так видите. Вот. загнуты тут что-то капнуто. Да блин, просто это не знаю. Это вот этот капкан проживет, если леса попадется, вот один раз. Все, на сторожке не будет. На Насторожку вы потеряли. Сразу берите металлоискатель. Если у вас с леса попадет, прям с металлоискателем идите и там и по снегу ищите ее. Вот. Или с магнитом каким-нибудь -то, То есть на сторожку сразу его.. Извиняюсь за выражение, просрете. Ну, нельзя как-то сделать это. Вот что это, ребят? Хвалёный суаз. Это просто, я не знаю, это, блин, смешно. Ну, что это? Ну, вообще, да даже, ну, это, блин, даже уму непостижимо. Просто, вот, реально, если не хотите на старушку новую делать, то ее сразу лучше переделать. Вот. Я попробую, конечно, поставить потом, как сезон начнется. Ну, не знаю, что из этого выйдет, мне кажется. Насторожки все потеряются. Дальше. И вот самый такой интересный минус. Вот видите, Это не... Вот Кировский говорит. Вот Кировский не очень. Блин, ребята, там нормальные плюшки. Не вот это, смотрите. Это что? Это гвоздь. Это реально гвоздь. То есть... Вот здесь это не гвозди, это шпильки какие-то то есть они видны, что не как гвозди а вот это вот гвоздь это реально настоящая шляпка гвоздя, настоящий гвоздь и он здесь откусан вот кусачками кусачками, я не знаю, корезами вот, то есть это гвоздь, шляпка на этих гвоздях срывается моментально то есть я не знаю, что это просто, что фиг с ним можно было как-то, я не знаю, уж лучше по ним так вот загнули бы и свер... скрутили бы проволоку. Я не... Ну просто, не знаю, вот хваленый со и просто такая страсть. Это минус. Это минус. И вот это просто, ну как бы ладно. Но это чисто же Ну блин, вы продаете их. Вы их продаете. Вы их не для себя. Я понимаю, для себя человек сделал бы вот так. Жалко там материалы там что-то знаете типа кто-то электроды жалеет но ну, это я не знаю там это конечно переборщил но есть такие люди с но но ну, здесь просто вы их продаете поэтому соус можно так вот выкинуть вы их продаете поэтому даже производителям если вы увидите это видео надеюсь увидите то будет конечно супер пружины суперские реально Листок бумаги перерубает. Но, ну, конечно, тоже, с одной стороны, плохо может лапу, лапу перерубить. Но ну, не факт. Ну, пружинки хорошие. прям вот пружинки, блин, вообще. То есть, сам металл сделан хорошо. Но вот эти моменты, производители, обратите на это внимание. Я думаю, или кого-нибудь вы знаете из СУАЗ, блин, зрители, там, подсоветуйте, им, скажите, ребят, ну это вообще просто стыд и позор. Стыд и позор. Подведу выводы поэтому капкану. Не хотел выразиться, не буду. Суть такая, что да, вот насчет проходных. Видел кировские, Кировский, пользовался Кировскими. Видел я Капканы Суаз, пользовался ими тоже. То есть не спорю, с насторожки, качество получше, чем Кировские. Но Кировские тоже можно прийти небольшими доработками к такому же хорошему результату просто немножко можно будет сэкономить на тех капканах Ну суть я вам рассказал все про этот капкан если конечно меня производитель с увидит, будет вообще здорово или может кто-то с ним общается доведете до них простые истины конечно в этом понимаю экономите но сам металл метал нормальный я ничего не говорю то есть и само исполнение то есть прорез все офигенно то есть но блин все равно, вот эти косяки, они очень значительные. То есть, покупаешь капкан, и сразу надо его дорабатывать. То есть, 100%. Даже не то, что дорабатывать его, переделывать надо. Просто переделывать. И понимаете, зачем я буду... Вот купила за 190 рублей, даже одну штуку, то есть, 20 штук за 3 800. Блин, да я лучше бы купил бы 10 капканов за 3 800. Но, чтобы они были офигенные. Вот такие прямо. Если такие будут капканы, блин, да даже просто пусть даже 5 штук я потрачу там три тысячи, но зато я буду знать, что они офигенные О, конечно их будет жалко, если сопрот, но это уже другой разговор в принципе цена этих капканов небольшая, но такие мелочи, моменты хотя бы вот про этот гость я... ладно, это все фигня, можно трос там вот, вот, скусить но насторожка, блин, и вот сами такие крепления, которые должны по... все время весь срок всю... Всю службы пройти, там десятки лет, там я не знаю ну, это можно исправить и самое вот это можно проварить то есть здесь дорабатывается здесь что-то тоже можно придумать можно вообще откусить через трос проделать но вот на сторожку с ней возиться придется и придется долго то есть вырезать что-то придумывать иначе то есть не хотелось бы не хотелось бы именно заморачиваться когда ты покупаешь и ты уже хочешь какой-то определенный результат а не кот в мешке Поэтому, не знаю, дизлайк СУАСу, Я лучше буду пользоваться кировским, как и пользовался. Ну на этом я свое видео завершаю. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите ваши комментарии, чем вы недовольны, чем довольны производителями СОАС, производителями. Кировских капканов, но именно желательно вот таких вот капканов нажимных. Все, всем пока!